Тема целительства, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, она достаточно интересна для всех, и кто занимается целительством, и кто не занимается целительством. Во-первых, потому что такое понятие как целительство оно уже отчасти приближает нас к некой форме магического мастерства. То, что мы сейчас с вами изучали, это пробуждение в себе определенного, сил определенного качества да, для себя лично. То есть то, что мы сейчас с вами делали. Да, это пробуждение стихий для себя лично, здесь пока мы окружающую реальность не затрагиваем, то есть окружающая реальность не получает от этого дела ни ущерба, ни выгод. Так или не так? Так. А у целительства это уже немножечко другое, потому что когда речь идет о целительстве, когда мы произносим это слово, конечно же, в нашем ментальном теле оно будет распаковываться как помощь кому-то, да? и редко когда как помощь самому себе. Обычно у нас целительство связано именно с этой формой. Согласны со мной? Согласны. А это уже мастерство. И причем это мастерство строится во всех магических школах, прежде всего, особенно в западноевропейской, которую, которую представлять, я имею честь, строится это все на умении управлять стихиями. Есть восточные школы, которые для этих целей, для целей целительства привлекают силы, определенные силы, в шаманизме они называются духами, там, да, например, те же самые силы Рейки, что являются тоже духами, по сути, только немножко другого уровня. Здесь речь идет непосредственно о первоэнергиях, о стихийных силах. И что в восточной школе, что в западной школе, к сознанию целителя, то есть того, кто будет отдавать эту энергию на исцеление тех или иных заболеваний, предъявляется одно простое требование. Это качество врожденное, оно неблагоприобретенное. И качество это называется ненависть к болезни, наверное, так можно правильно. Истинный целитель, коих рождается всегда крайне мало, воспринимает болезнь любую, как своего врага. При этом носитель болезни, человек, здесь значения не имеет. Хороший он, плохой, молодой, старый, праведный, грешный, никакого значения не имеет. Вот, жрецы, например, какой-то религии да, или маги, которые практикуют магическое искусство, они так на процессы смотреть не, не будут. Никогда. То есть даже жрец, пусть даже наделенный даром священнослужитель, да, но у него есть дар исцеления, он никогда этот дар не будет прилагать к человеку, который с, его, с точки зрения его мировоззренческой парадигмы с точки зрения его религии является, например, грешником. Он сначала его проведет через определенный обряд очищения, как положено по религиозной форме, и только потом облагодетельствует его своей энергией положено по системе, а мака этого делать не будет, он сразу будет смотреть, а если я сейчас этого человека вылечу, например, что это изменит в будущем? Просчитал вероятность, вылечу, будет то-то, просчитал вероятность, помрет будет то-то. Да? Сравниваем два результата, то есть наплевать на человека как такового. Надо сказать, что целителю, истинному целителю на человека по сути тоже наплевать, то есть он в человека не включается. Но тот, кто обладает даром целения, болезнь воспринимает как своего врага. Он не может пройти мимо болезни, платит ему за это, не платит. Сложная болезнь, простая, вот он видит болезнь, не понимает, непорядок. Вот непорядок. Это дар, который не имеет никакого значения ни к развитию сознания, да, ни к статусу, ни к магической иерархии, это просто один из видов мастерства. И нельзя сказать, что через целительство обязательно надо пройти, да, обучая себя в магии. Знать, что такое целительство надо, но истинных целителей, повторяю, их рождается крайне мало. Все прочие, которые этим даром не обладают, целительством заниматься не должны, потому что они нарушат сам принцип само правило исцеления. болезнь- это враг. И рассматривать надо ее болезнь, а не ее носители. Понятно объяснила. Но при этом при всем обучение стихийным, управлению стихиями, невозможно до конца понять, не увидев их прикладного значения. Вот сейчас мы с вами попробуем это прикладное значение изучить. Это первый прикладной смысл, когда мы будем прилагать к окружающей реальности. Будете вы этим заниматься в дальнейшем или не будете, вы будете решать сами о, как бы, о правилах, как надо целить. Да? Я вас предупредил То есть, ну как обратно. Если да. знает, как то он может теоретически знать, как Наверное, да. Вы знаете, я как-то никогда с такой с точки зрения не рассматриваю. Он понимает процессы происходящего. Если болезнь можно излечить, надо ее лечить. Если ее нельзя излечить, значит, надо просто сделать таким образом, чтобы человек ушел по возможности без дополнительных мучей. Да. Если рассматривать, что болезнь это отклонение от твоего пути, и тогда вообще лечить, это вот так будет рассуждать маг да? или жрец. Хорошо. А истинный целитель так рассуждать не будет. Свой путь, чужой путь. Вижу болезнь, она мой враг. Врага надо убить. Болезнь враг. А теперь вернемся к теме нашей работы непосредственно к технике процесса. А. Болезнь как говорит нам стихийная магия, возникает, когда у человека формируется стойкий дисбаланс, стойкий дисбаланс стихий. При этом при всем окружающая его реальность выстроена таким образом, что она не может докомпенсировать его стихийно. Например, рядом с женщиной находится неподходящий мужчина, которого она, что называется, насильно привязывает к себе, например, переворот. Да? Выбрала сегодня того мужчину, привязала его к себе приворотом, он ей не стихийно, не психически не, не, никак не подходит, она при этом удерживает его магически рядом с собой, возникает перекос. Причем перекос возникает как у, у нее, так и у него. И у мужчины и у женщины начинаются процессы. С течением времени процессы необратимые. начинаются болезни. А все почему? Потому что они стихийно друг другу не подходят. Они были перекошены, спились. Определенным заклинанием стали еще более перекошены. И никто их докомпенсировать правильно стихиями не может ни его, ни ее. Возникает болезнь, устойчивая болезнь. Человек во имя страха или еще по какой-то причине работает в организации, где плотность поле и сформировано сформирован стихиями таким образом, что она ему вредоносна. Но страх потерять работу не позволяет ему это заметить. Значит, соответственно, постоянно погружаясь в это поле, он будет этот стихийный перекос еще более и более усиливать и так далее. Если бы мы были свободны с точки зрения будхиала, то пространство, и мы сами нашли бы себе правильную пару, правильную компанию, правильный коллектив, который был, дополнял бы до на нас стихийно до целого, и в их обществе мы чувствовали себя значительно лучше. Я думаю, что каждый из вас, особенно люди, которые знают, что такое болезнь. Также знают, что есть, например, коллектив людей да, или люди, просто отдельные персонажи, в которых я, рядом с которыми чувствую себя хорошо, а есть персонажи, рядом с которых я чувствую себя плохо. Вот целительство, истинный целитель, он почему может находиться рядом с каждым человеком? Потому что его сознание в кресте стихии находится постоянно, это его природное качество. А когда в кресте стихии находишься постоянно, тебе совершенно все равно, кто там рядом с тобой перекошенный. На тебя-то это совершенно не действует, поэтому истинный целитель не заболеет никогда, истинный. Но тот, у кого точка сборки на Сахасраре не держится, у кого она готова слететь по страху ли, по попадании в неправильное пространство, да, по убеждению, что если я его сейчас не вылечу, ну все, будет конец света, по крайней мере, мое чувство собственной значимости очень сильно порушится, да, и так далее, тому целителем быть нельзя ни в коем случае. Потому что это качество удержания сознания на кресте стихии, оно либо есть, либо нет. Его можно выработать, но выработать, сами понимаете, очень мощной трансформацией своего сознания. Очень мощной, начиная от эфирки, заканчивая будхиалом. То, о чем мы сейчас с вами говорим. У истинного целителя, как правило, отсутствует такая проблематика, то есть его сознание умудряется держать фокус внимания на кресте стихий на сахасрара чакре и более того, у него есть качество свободного смещения точки сборки по всем телам туда, куда надо. И при этом при всем ни на одном из теле точка сборки никогда не залипает надолго. Как только работа по целительству закончилась, точка сборки возвращается обратно на Сахасрара так же легко, как она оттуда и сместилась. То есть ничего дополнительного делать не надо. Это качество вырожденное. Обычно такие люди называются либо святыми, либо блаженными. Согласны? Это действительно выражается в их психике, в их личности именно таким вот образом. Потому что это не некоторая придурковатость, я извиняюсь, за выражение, та, которая людьми она оценивается именно так обычно, она как раз и обусловлена, что у человека нет никаких жестких будхиальных привязок. И не чувство собственной значимости, не чувство собственной важности, не чувство вины, а это, простите, уже какая-то совершенно социальная личность, верно? Ну подумайте, что это за человек, у которого нет, например, чувства с гордости за самого себя. Ну что это за амбат? Или чувство вины он не испытывает вообще ни за что. Ну как это? Ну что это? Это абсолютно асоциальный человек. Но при этом именно такие асоциальные люди, у них в большей степени, они склонны да, к целительским способностям. Именно поэтому вот в христианстве, например, да, в православии, все великие святые целители, они были немножечко не от мира всего. Согласна. То есть, если вас интересует сама тема, тема священного целительства, вы да, поинтересуйтесь, вы увидите определенную закономерность. Мы же с вами должны сейчас освоить технику процесса, технику процесса, потому что это будете вы этим заниматься или не будете вы этим заниматься, вам надо это знать, как это делается. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Сразу мы с вами видим все свое несовершенность. к сожалению, Потому что одно дело возбуждать в себе, а другое дело ощущать, что они есть во внешнем мире. А из двух исследований, из двух упражнений мы с вами можем сделать следующие выводы. вывод. вот первый. Если есть проблемы в удержании Христа стихии, вы это сразу видите. Значит, соответственно, это первое качество, которое надо, надо наработать. Не только для навыка цели. А вообще для того, чтобы вы стали, скажем так, в этом отношении более независимыми, более устойчивыми. крест стихии это базовое состояние для любой магии, Какой бы вы ни занимались, рунической, таро, не знаю, чем угодно, чем угодно. Крест-стихий надо уметь держать. Это одно. Второе. Теперь я думаю, что проведенное упражнение позволит вам увидеть, насколько это действительно тяжелый и кропотливый труд целительства. И если вам не хочется им заниматься, значит, вы не должны начинать. Потому что это либо есть призвание, либо нет, а призвание выражается следующим. На втором упражнении, после второго же подопытного, вы вдруг начинаете понимать, что вам совершенно все равно, какой человек перед вами сидит. Вам хочется еще, еще, еще, еще исследовать, еще. Все люди сливаются в одно лицо людей начинаем различать только по балансу стихий. Даже знаете, как вот есть гениальные музыканты, которые телефонные номера запоминают как нотную фразу, есть гениальные художники, которые запоминают человека как по сливку его ауга. Вот целитель запоминает человека по его дисбалансу стихи. Он не помнит лица, не помнит одежды, не помнит статус, ничего не помнит. Он помнит только, что у него огонь доминантен, да, а вода в ущербе. И вот это он помнит. Но самое главное, что усталости от этого процесса нет. Заводит сама самообесточивость. Когда ты считываешь человека, это же большая энергозатратность, но эта энергозатратность, знаете, как, как, как мотивация заполнить себя еще и еще и еще новыми впечатлениями, новым опытом, новыми знаниями. Вот эта практика, которую я вам сейчас показала, и которую, возможно, хотя бы один из вас доведет в своем сознании до совершенства, я на это очень рассчитываю. Она пришла из очень древней традиции, из друидической школы. И там она, конечно же, не за полтора часа отбралась. На умение считывать стихийные, стихийные вибрации с окружающего пространства по, по первому этапу школы ходила лет 5-6. Просто ходили и считывали, считывали, считывали. Умение держать крест стихий нарабатывалось на этом этапе. умение Голодать, умение не досыпать и при этом держать крест стихий, То есть нарабатывался определенный навык. Вообще, целительство, оно в друидической традиции имеет отношение к светлому пути. Там два пути были, светлые и темные. после определенного этапа ученики разделялись. Обучение начиналось с 12 лет да, и заканчивалось через 20. Но после определенного этапа, когда уже выясняла цветовая принадлежность того или другого ученика, они направлялись либо на темное развитие, либо на светлое развитие. Вот светлое развитие первым шагом оно как раз и включало в себя обязательный целительский практику, причем без разницы, есть там у ребеночка у адепта тяга к целительству нет, он должен был наработать просто этот навык. И вот ради того, чтобы наработать этот навык после вот этого пятилетнего умения работать со стихиями и держать крест стихий 17-летние дети, потому что это еще дети, да, они шли в народ. причем шли не для того, чтобы, ну, во-первых, пройти определенные искусы, потому что в 17 лет они всегда важны, да, и это тоже была сфера испытаний, но не только для этого. Они ходили из деревни, из деревни, из села, из село и лечили бесплатно. То есть вот лечили не для того, чтобы облагодетельствовать мир, а для того, чтобы наработать вот этот опыт. Опыт считывания стихий с других людей. И чем большее количество людей они успевали принять в течение дня, тем больше у них становилась вот эта карта. Подспутно они нарабатывали себе тот сам, ту самую карту болезни. Потому что, ну, понятно, что крестьяне, они обычно болеют однотипными болезнями, да? Но, тем не менее, однотипная болезнь должна вызывать однотипные состояния, правда? Правда. А если она не вызывает однотипное состояние, значит, это две разных болезни. И вот таким вот образом они научились диагностировать прежде всего, да? еще не лечить, но уже диагностировать. И возвращались они в свои школы с огромнейшим наработанным багажом по болезням. И потом уже под этот багаж они учились, как с этими болезнями справляться, энергетически или стихийно, наложением рук. Травы ли подобрать в сообразно стихийному сочетанию? На самом деле можно и так. Не умеешь ты транслировать, например, энергию клиенту, да? но зато ты очень хорошо разбираешься в травах. Ты понимаешь, берем огненную траву, берем водную траву, соединяет вместе с определенной последовательностью, и вот тебе получилось универсальное лекарство для человека, у которого дисбаланс произошел по причине дисбаланса вот этих двух стихий. Да? Или проявляются дар, например, в артефактостроении, они начинают изготавливать амулеты, талисманы и таким образом лечат своих несчастных пациентов. Но самое главное вот в этом практикуме было принять как можно больше народа, чтобы все лица начали сливаться в одно, одно стихийное лицо болезни. Потому что враг это болезнь, и именно болезнь должна быть врагом. Вот по-настоящему врагом, потому что только ради победы над врагом будешь терпеть лишения, учиться много лет, не жалеть себя, нарабатывать знания, потому что если ты в болезни не будешь видеть своего врага, через сколько времени ты бросишь, Вон вы на втором упражнении спеклись. Да? Это в виду. Если вдруг вы почувствовали, что после, на втором упражнении, после. В первой практике, второй практике, третьей практике вы почувствовали возбуждение, да, хочу еще, еще хочу, с кем бы попробовать, обратите внимание, это очень хорошее для вас, это для вас знак. Вы должны нарабатывать это качество, потому что, возможно, ваше внутреннее естество почувствовало свое мастерство, которое вам нужно наработать.